У меня такой объем скимера, что в принципе его можно не чистить. Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. И я сейчас нахожусь в чаше озера, в котором будет просто кишить рыбой. Знаете, вот такие вот места, нетронутые места, где не бывало, не ступала нога человека, где, где, где природа буйствует сама, сама по себе и развивается сама по себе. Я хочу создать такое место... Дикое, чтобы было очень много рыбы, было, были красивые растения, высокие деревья. Я думал всегда, что я продаю. Я вот продаю, э, то есть я могу сделать дикий участок природе в любом месте, где вы укажете пальцем. Главное, чтобы это была ваша территория. Вот, и я хочу, чтобы были такие, знаете, рельефные берега. Чтобы водичка заходила в трещины, такая выходила на берег в трещины чтобы в трещинках росли растения. Мы здесь сделали такие рельефные камни, и из этих камней будут расти разноцветные такие кустики растения. Да что я сейчас рассказываю? Надо дальше просто смотреть мой канал, и, и, и я хочу скоро показать вам просто готовую работу. Но, ну не знаю, я часто просто бываю на этих стройках, да, и, и, и что здесь? Я стою сейчас на дне водоема, и здесь уровень воды вот примерно мне вот так вот. Вот. Потому что Все равно я его думаю Использовать возможно как бассейн Возможно с маской понырять На рыбу посмотреть Возможно покупаться Но есть и глубокая, более глубокая часть Где выше моего роста уже Вот так вот где-то примерно вода Вот и вы видите, что вся технология, все технологические устройства, все э, расположено именно внутри водоема, в чаше водоема. И очистка вся будет происходить не отдельными какими-то э, функциональными э, приспособлениями. Да? Во-первых, установятся биологические балансы. А Во-вторых, очистка будет э, осуществляться именно за счет технологии, которая будет находиться именно в теле водоема. Я единственное, что перемещаю воду. Да, то есть в природе она течет сама-самой, где-то родник, где-то источник, где-то река и так далее. Да, то есть гравитационно вытекает. да, но не, мы, не, мы не можем так сделать в локальных участках. Нужно эту воду двигать насосами. Но она может очищаться и она может быть кристально чистой. Вот здесь по краю у нас идет труба. Вода будет идти под давлением. И есть специальные отростки от этой трубы, где мы можем включить для того, чтобы не скапливалась грязь в карманах, вот в этих не скапливалась, не накапливалась грязь, мы включим здесь специальные такие вот фитинги и порегулируем краном для того, чтобы отталкивала от вот этих вот тупиковых зон. И она будет стремиться по чаше нашего озера, стремиться к скиммеру. Есть вот из этих один из, один из вот этих камней, которые вы видите вдалеке, вот с левой стороны это скиммер. Постепенно вся грязь, весь мусор будет собираться в этом скимере, из которого, в принципе, можно будет грязь застывать. Я специально делаю скимеры внутри водоема, потому что ни одна фирма, ни одна компания не продаст вам скиммер, вот, скажем так, такого объема. Это будут какие-то специализированные небольшие приспособления, нужно сделать техническое помещение отдельно и так далее. Потом из этого скиммера нужно будет эту грязь постоянно вытаскивать. У меня такой объем скиммера, что в принципе его можно не чистить. То есть грязь будет, будет, будет собираться, она может перерабатываться бактериями и во время обслуживания просто взять этот, как бы вот этот ил выкачать оттуда, вы, выбросить это, из этого скимера и все. Вот, если он что-то не переработает. Я планирую все-таки здесь сделать красивый грот, водопад. Видите, у нас красивый задник есть. И хорошо, непло... хорошо было бы из этих лесных участков сделать некий камень, водопад. И мы фронтально сможем подходить к озеру и видеть, что у нас вдалеке развивается история, уходящая в лес, и там будет водопад. Вот. Ну, технические помещения у нас еще две, две штучки есть. Одна, э, на самом деле, скиммер у меня занимает два технических помещения. Один, одно помещение это насосная группа, а второе помещение это именно сбор мусора. Вторая камера у меня э, служит э, техническим помещением для обмена воды в озере. То есть э, вода будет совершенно спокойна, но постоянно откачиваться из щебня и обратно возвращаться чистая, чистая вода в щебень вот. ну вот собственно говоря так, в двух словах именно такое наполнение будет обеспечивать биологический баланс в этом озере, несмотря на то, что здесь будет кишить рыба Будут, будет много водных растений расти, а значит будет много грунта, который дает зелень в озере. Я, я собираюсь содержать это озеро, и вернее заказчики будут содержать это озеро без химии, без каких-то вмешательств, с минимальным обслуживанием. Я хочу, чтобы это озеро обслуживалось не раз в год, а раз в три года. То есть чтобы его не надо было сливать каждый год, потому что очень большой объем. Ну, как-то так, давайте, давайте смотреть э, на дальнейшую работу, на дальнейшие наши продвижения в этом направлении, что у нас получится. Вот. Такого декора вы еще не видели, таких камней вы еще не видели. Это Мы впервые делаем такие камни, Пос, давайте посмотрим, что получится. Друзья, до новых встреч. Пока. Следите за моими инновациями, за моими идеями. Приходите на наш канал. С вами был Костя Юдин. Ваш ландшафтный архитектор. Пока.